Будь вы молодым парнем, который только начинает профессию, или рабочим в новой фирме. Сегодняшнее видео специально для вас. 21 предмет гардероба, которые должны быть у вас до 21 года. Я знаю, что многие из вас уже старше 21 года, но не волнуйтесь, это видео для вас столь же актуально. Я расскажу вам о таких вещах, о которых раньше не рассказывал, и все они являются базовыми предметами. Эти вещи могут запросто стать частью вашего гардероба. Итак, первой вещью в списке станет хлопковый свитер с круглым воротом, желательно в темных цветах. Я сказал хлопковый, а не кашемировый или другой материал. Потому что эти дорогие материалы будут стоить очень дорого и требуют к себе большего ухода. Как думаете, что будет, если вы постираете шерстяной свитер и закинете его в сушку? Вы его испортите. Хлопковый свитер менее прихотлив. Он просто вернется в исходную форму. Вот что мне нравится в нем. Поэтому если вы только начинаете, то этот свитер с легкостью заменит вам толстовку. Далее в списке пола. На что следует обратить внимание при выборе пола, это на качественный материал. Можете найти на полках шерстяной или синтетический материал. Последний больше для спорта подходит. Давайте лучше рассмотрим шерстяные. Вот несколько из них. Посмотрите, какие у них цвета. И они все casual стиля. Они восхитительны на ощупь, любые из них. Я могу спокойно надеть с пиджаком, и они будут отлично выглядеть. Лакшери материал. В общем, присмотрите себе шерстяной пола, который будет на уровень выше, чем дешевый хлопковый. Следующий предмет это яркий цепляющий взгляд шарф. Если у вас скучный пиджак и яркий шарф, тогда люди будут делать вам комплименты, потому что яркий шарф оживляет образ. Поэтому приобретите себе хороший шарф. Далее возьмите себе профессиональную сумку. Это может быть кожаный дипломат, что-то очень хорошего качества. Она будет отлично дополнять ваш образ, когда вы будете ходить на интервью. Вам необходима сумка, которая будет придавать вам уверенности и выполнять свои функции. Следующие два предмета, они формируют ваш внешний вид. Первый из них это классический или спортивный пиджак, который на вас хорошо сидит. Таким образом он сделает ваш внешний вид великолепным, люди будут очарованы и дадут вам кредит доверия. Он должен подчеркивать ваши плечи, чтобы вы выглядели выше и мужественнее. Если вы ищете другой вариант помимо пиджака, тогда обратите внимание на вязанный блейзер. Я редко про них говорю, хороший вязаный блейзер выполняет те же функции, что и пиджак. Единственное, что он не имеет формы, поэтому у вас должно быть соответствующее телосложение. Если у вас мощные плечи, то этот вариант будет для вас подходящим, так как у них нет лишних подкладок и вы будете выглядеть естественно. Ведь он играет такую же роль, как и пиджак, вы можете его надевать в соответствующих ситуациях. Только учтите, что он более casual, чем пиджак. Далее боксеры. Надеюсь, ваша мама больше не покупает вам трусы, поэтому хватит носить узкие трусики и возьмите себе шорты. Конечно же, нарядные носки. Если у вас до сих пор есть только белые спортивные носки, тогда пора взять себе парочку casual носков. Можете попробовать цветные с узорами. Белые рубашки. Такие рубашки всегда надо держать на готове, чтобы они были постираны, поглажены и дожидались своего часа. И лучше лучшие медведь, чтобы у вас была запаска. Светло-голубая рубашка. Она не такая формальная, как белая рубашка, и вы сможете комбинировать их, играя с образом, как вам больше нравится. Она подойдет почти ко всему в вашем гардеробе. Далее у нас идет светло-голубая или белая оксфордская рубашка. Разница между предыдущими рубашками – это материал. Оксфордская будет сделана из более толстого плетения. Она будет слегка грубее и тяжелее, и, конечно, более casual. Пуговицы на воротнике также подчеркивают, что эта рубашка более casual. Она также отлично впишется в любой комплект, поэтому это отличный вариант для вашего гардероба. Далее рубашка темного цвета. Это может быть наиви, черный, серый, темно-серый цвет. Вы сможете надеть ее с темными брюками и создать монохромный образ. Далее идет консервативный галстук. Каждый мужчина обязан иметь классический консервативный галстук, чтобы он мог пойти на формальное мероприятие и не привлекать к себе сильного внимания, при этом выглядеть достойно. Посмотрите вот на этот виноградно-красный и отличный галстук. Или вот на этот темно-зеленый-шелковый. Господа, заведите себе кожаный кошелек. У вас есть документы, кредитки и наличка. Храните все это в порядке. Поэтому вам пригодится качественный кожаный портмана. Если вам это не подходит, то используйте клипсу для денег. Далее органайзер. У каждого мужчины должен быть свой органайзер, в котором вы храните все свои предметы гигиены. Будь то для тренировки в зале или путешествия. Или вы храните такой органайзер в ванной, если вы живете с соседями. Это сумочка, в которой все хранится на своем месте. Далее идет какой-то забавный аксессуар. Найдите такой, который отзывается с вами. Это может быть бабочка или зал лапанки или прищепка для галстука, может значок. Подберите что-то и внесите в свой гардероб. Следующий элемент это шерстяной или кашемировый свитер. Да, я уже говорил, что хлопковый лучше, так как он практичнее. Но несмотря на все это, я люблю шерстяные и кашемировые свитера, за их теплые качества, а также качество материала. Следует подобрать свитер с своеобразным вырезом. Вы сможете надеть под них красивую рубашку как формальную, так и casual, и это будет отличная комбинация. Кожаные перчатки. У вас есть хорошенький пиджак, и погода прохладная, тогда вам пригодятся в гардеробе кожаные перчатки. Далее, друзья, обратите внимание на подтяжки. Да, понимаю, что многие из вас по умолчанию предпочтут ремень, но, блин, почему не попробовать подтяжки? Это может быть отличным аксессуаром для придания себе нового образа. Вы можете взять себе пару на пуговицах или на закрепках, если только начинаете. Много вариантов, так что смелее. Темные, отлично сидящие, по размеру джинсы. Ребята, все коротко и ясно. Такая пара должна быть в гардеробе. Серые брюки, джинсы или фланель. Ключевое слово – серые. Друзья, у вас должны быть серые брюки. Зачем? Потому что серый цвет – это холст, на котором вы создаете картину. Вы хотите надеть яркую рубашку или свитер, тогда серые брюки будут отличным подспорьем этому образу. Далее вам потребуется две пары обуви, которые безоговорочно крутые. Вам потребуется поискать то, что подходит вашему образу жизни и соответствует вашему вкусу. Не носите только кроссовки, попробуйте чукки, синяя замша прекрасно выглядит или может более грубый дизайн. А как насчет вот таких вот туфель? Люди, когда увидят их, не смогут пройти мимо без комплимента. Вы можете попробовать пару более простых туфель, которые не привлекали бы к себе так много внимания. Тогда попробуйте классические черные Оксфорды. Ну и, конечно, если вы предпочитаете casual стиль, тогда экспериментируйте, попробуйте разные цвета. И, конечно, первый предмет в списке, и думаю, вы догадывались, что так и будет. Это классический костюм. Темно-серый, темно-синий, отлично сидит на вас, плюс карманный платок.